А вот и вторая карта, дорогие друзья, с вами, напоминаю, Александр Найсмирнов и все те же самые Сипа и ребята из э, Тени Предков, так скажем, карта Short Dust и до да, радара у меня для нее, естественно, тоже нету, поэтому на этот матч мы также будем следить, э, за этим матчем будем следить без радара. Снупи Доги, минус вейкап, ну а, горячо любимые друг друга все так же и убивают. Токсик остается один, забирает симбу и остается теперь уже против одного соперника. А, но потеряна бомба и, как следствие, теперь таймер работает на игрока обороны. Теперь нужно что-то придумывать. Кстати, у э, Снупи Доги, видимо, закончились патроны в Юспе. И поэтому он решил, э, что лучше сыграть с Глоком э, данную ситуацию. И вот сейчас забавнейшим образом ребята друг друга э, как-то, по-моему, не заметили. Хотя Токсик что-то начинает подозревать. Но подозревает, естественно, он совсем не ту позицию. 53 секунды до конца раунда. И вот теперь тайминги сложат ложится, вот что я, вот, я же говорил но я же говорил, что сегодня команде Сипай, в частности Снупи Доги, просто везунчик просто самый ультравезучий человек офигеть самая непредсказуемая ситуация из всех в плане не ситуации, а позиции то есть, э, это самое неочевидное место где мог находиться игрок о норм нормально Нормально завтыкали ребята из команды Сипаи. Молодцы, молодцы. Вот один маленький втык стоил целого раунда. Ну, тоже такое бывает. Не разобрались немножечко. Видимо, друг друга подблочили. К несчастью, от такого никто не застрахован. Ну и такой весьма неплохой быстрый раш с диглами от э, Тени Предков. Ну и справедливости ради, конечно, не просто раш. А еще и... Два хедшота от э, Токсика Но ну, следующий раунд, кстати, проходит тоже Весьма-весьма быстро И снова команда СОА его выигрывают Выигрывают они его в какой-то степени Разумеется, из-за отсутствия Девайсов У оппонентов Но это только в какой-то степени Потому что все вс на Хороший молотов Блин, что за девайсы? Дробовик и скаут, серьезно? Зачем? Толстый троллинг от Снупи Доги. С Эксема удается забрать через смоки оппонента. Ну, Токсик с калашом такое просто не имеет права проиграть. Минус Снупи Доги. 92 хп у игрока атаки. Ну, здесь кладется дым, подбирается автомат Калашникова. И что дальше? И Симба просто ждет. Кстати, если дефл бы, то, наверное, выиграл бы раунд сразу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все-таки обменялись прострелами, но нет дефьюз китов. Успеет ли? По-моему, не успеет. Да. Буквально несколько доль секунд не хватило для того, чтобы выиграть этот раунд команде Сипай. Очень крутой ретейк в исполнении игроков обороны. Один через смоки убил с дробовика, другой убил с калаша через смоки. Какая-то вот просто сейчас необъяснимая пурга творилась на карте Даст. Но все-таки пережить эту пургу удалось только лишь э, команде Со. Вот эта карта как раз-таки, на мой взгляд, вот напрямую показывает, э, что атака сильно бывает. Потому что здесь все-таки игрокам обороны на точку чуть-чуть тяжелее попасть, чем игрокам атаки Ввиду того, что там просто дается один молотов, один дым И все, игроки обороны отрезаны от точек, э, чтоб ты не делал Wake up забирает симбу И это 4-1, дорогие друзья То есть То есть это я просто к чему? К тому, что вполне возможен во второй половине, например, камбэк Потому что сипай перейдут в сильную сторону А это все-таки, извините меня, сильная сторона Здесь доминация атаки колоссальна на карте даст В частности, шорт даст Да, в принципе, и на первом дасте Атака тоже весьма-весьма и -весьма неплохо играет Токсик, отличный саппорт оказывает своему тиммейту, но тиммейт все-таки сгорает, не успев поставить бомбу Симба. А, нет, успевает поставить бомбу, лоу, вот это везение. Симба потерялся в смоках, идет на своего соперника, все, заблудился. Да <сих> господи. <сих> <сих> <сих> Парадоксальнейшие ситуации сейчас происходят, а все благодаря смокам Вот почему я говорю, что нужно обязательно покупать смоки и пользоваться ими Что вот на предыдущих четвертьфинальных играх смоками пользовались достаточно второстепенно И практически вообще их никто не покупал И вот из-за того, что их никто не покупал, вот подобных моментов, ну, было по минимуму да, кто-то где-то э, периодически открывался под кого-то там под флешки там такое вот. Где-то с маками пытались что-то отрезать, но вот сейчас команда СОА демонстрирует, как надо пользоваться смоками, как их нужно правильно класть. В принципе, и команда СИПАЙ тоже э, неплохо, достаточно показывают э, умение, так сказать, пользоваться дым дымовыми гранатами. Но умение у команды СОА все-таки явно э, как-то уровнем повыше. Но это я, естественно, говорю, опираясь на счет. Потому что пока на табло 5-1 и винстрик в 5 матч-поинтов, э, это куда более веский аргумент, чем мои догадки и, и чем что-либо еще. В принципе, парни берут 5 раундов к ряду. Команда Сипай э, взяла паузу. Судя по всему, опять-таки, было что обсудить. И это действительно так, обсудить есть что И, кстати, вот на мой взгляд Сейчас э, СОа зря так действуют, Они отдают э, позиции Они играют с другой точки И, естественно, тем самым провоцируют своих соперников Ну, зачем? Вот сейчас не совсем логичное действие от э, Wake Up UA Потому что, ну, ты даешь дым, с, э, вернее, молотов слева И сопернику, если выходить на тебя, то только справа Но направо ты даешь дым тем не менее, 6-1 В общем-то, ошибки, конечно, присутствуют Да и глупо было бы на самом-то деле Надеяться на то, что этих самых ошибок не будет Потому что это не профессиональная сцена Да даже на профессиональной сцене Люди будут ошибаться, это неизбежно Ох ты Хороший молотов от игроков Обороны Ну куда? Куда ж ты пытаешься поставить бомбу? -то? наглец ты-то такий. Ну, такая себе, честно сказать, конечно, флешка. Абсолютно практически лишенная смысла. Она никого не ослепила бы нас, поскольку она вылетела из-за угла и взорвалась только приблизительно через 50 минут. То есть от нее отвернулся бы даже тот, кто очень сильно не хотел бы от нее отворачиваться, но все равно успел бы это сделать. Поэтому, ну, такие флешки все-таки лучше кидать Скорее на Маус 2 Хотя это, опять же, не сильно что-то поменяло бы Снупидоги А вот и Токсик Ответный минус Ситуация 1 в 1 100 хп против 100 хп Симба пытается обходить, в то время как его соперник уже практически находится в точке. У соперника, кстати, есть бомба, и вот совсем, опять же, ну, тайминги, да, начинаются сейчас. Или нет? По факту они вообще сейчас просто стоят, э, ну, друг рядом с другом. И опять же, токсик попытался перемудрить. Да ладно. Ну и здесь чудовищное невезение преследует Симбу. Потому что, конечно, он находился в позиции. Соперник появился почти на его прицеле. Но сделать минус не вышло. 7-2. Ну, приятно осознавать, что хотя бы здесь какая-то э, более... Хотя, почему только здесь? Если вспомнить э, карту Вертига, то на Вертига борьба была не хуже. Пока что, я бы даже сказал, борьбой здесь, конечно, и не пахнет. Но даблкил от Снупи Доги. Куда более интересное явление я вот заметил в предыдущем раунде Это появление снайперской винтовки в руках Симбы На мой взгляд, девайс абсолютно ненужный на данной карте в условиях 2 на 2 Нет практически позиции, с которой ты качественно сможешь играть с АВП Вот кроме этой единственной точки Но соперники могут попросту туда даже не открываться Снупи Доги выходит в аркаду и пока... Симба ищет возможности реализации Своей снайперской винтовки Снупи Доги делает 4 минуса уже 2 в предыдущем раунде 2 в поза предыдущем раунде И счет, между прочим, уже становится 7-4 И счет не такой, надо сказать, уже страшный Для команды Сипай Токсик выбегает сразу на подъем И минус Симба Ну, я же говорил, собственно Снайперскую винтовку реализовать можно только с одной точки Но... Эту точку можно как бы деактивировать, так скажем, с огромного количества различных мест. Ну, выпадает бомба, Снупи Доги отгораждается смачком и просто отправляется в теровский спаун искать Токсика. А Токсик в это время пошел в Тэшку искать Снупи э, Доги. В общем, ребята разбежались по разным направлениям. И Токсик какое-то время, по идее, должен бояться, да, потому что здесь лежит дым. Нужно аккуратно все прочекать. Ну, чек максимально аккуратный. Снупи Доги уже, кстати говоря, подошел к Тэшке. Обошел, сделал крюк огромный. Попытка забайтить на звук упавшего пистолета. Ну, я думаю, Снупи Доги даже на него и не забайтился, будь он рядом. Ох ты, Токсик, вот это снес. 8-4. Победа в первой половине достается команде Со. Эх, если бы они настолько же амбициозно отыгрывали карту Вертига то, блин, они могли бы вообще, в принципе, претендовать, наверное, как мне кажется, на 2-0. Но подождите, опять же, не будем забегать э, вперед, потому что, может быть, команда э, Сипай все-таки очнется и выиграет. Никто не говорит о том, что э, СОА сделают э, здесь какой-то сейчас нереальный камбэк. Отличная хаешка и неплохой спрей от Симбы. Токсик э, умирает, и следом за ним умирает его тиммейт. Счет 8-5. И близится окончание первой половины. Два раунда осталось всего-навсего-то разыграть. И я думаю, если Сипай выйдут, например, на счет 8-7, для них это чуть более, чем рабочий счет будет. Но тут, конечно, надо опять-таки все это вдаваться, углубляться в анализ экономики. Кто что будет отыгрывать. Опять же, какие позиции. какая, э, ка Насколько качественная оборона у команды СОА. Насколько атака интересная будет у Сипай. Тут, то есть, очень много переменных, которые практически нельзя учесть все. Токсик забрал Симбу. И Снупи Доги остался один в два. У него при этом, кстати, 11... Э килов на 4 смерти. Ну, буст очевиднейший. Да, не очевиднейший, видимо, буст. Странно. Странно, что Снупи Доги не додумался до того, что туда просто так одному не залезть. То есть его туда подсаживали. И, конечно же, прыжок на мид, ну, на мой взгляд, совсем-совсем был здесь лишним. Ну, а тем временем стартанул последний раунд первой половины. Опять отличный молотов от Симба. Он, кстати говоря, не первый раз уже такой молотов бросает Немножко подгорел на вражеском молике Пытался прострелить, но был сам прострелен ну Доги заходит с хитрых позиций Пытается обходить соперников с максимально нечитаемых точек Но важный минус это убить токсика У Wake Up Юа не такая уж хорошая позиция Да, поэтому минус токсик а, wake Up UA уже свою позицию поменял, теперь она у него была гораздо более интересной. Что ж, 10-5, вот я вам и сказал, да, можно сделать 8-7, а 8-7 вообще нельзя сделать. Совсем, от слова никак. Снова сбиваются бары, я прям, не знаю, хоть разработчикам пиши. Потому что, ну, это совсем не дело Какого рожна, простите меня Они всегда, каждый раунд сбиваются и их нужно поправлять вручную Что ж, бомба устанавливается Ну, сейчас будет абсолютно зеркальнейшая ситуация Сейчас команда Сипай будут делать то же самое Что делали э, Суа в предыдущем В предыдущей половине Качают качают абсолютно легко с двух сторон сейчас игрока обороны. И бомба установлена под атаку. Поэтому тут э, э, э, речи о ретейках, как мне кажется, идти и не может. Хотя, если бы сейчас вейкап ЮА смог э, заваншотить Снупи Доги, то я бы уже не был настолько уверен... В том, что э, команда Сипай э, будут вторую половину все-таки тащить Но сейчас, благодаря этому пистолетному, мне кажется, действительно Тут даже особо придумывать ничего не нужно Один самый рабочий раунд Это молотые дымы и забежали, поставили бомбу Потерялся токсик э, Пули летели прямо над головой э, игрока, который ставил бомбу Я вот не понял, кто это был Неважно, кто это был. Ох ты, вот это хэдшотик. А вот ответный хэдшотик. Выкусите Бизон в руках Симбы. Приносит даблкил и седьмой раунд. Команде Сипай счет 10-7. Также напомню вам, карта 16-12... <смех> Блин, карта 16-12 Простите, конечно же, карта Вертига Завершилась победой команды э, Сипай со счетом 16-12 То есть, э, СОА, в общем-то, без боя Сдаваться не намерены И это очевидно Бизон макс МАК-10 И вот, на мой взгляд, сейчас уже не совсем по таймингам Пользоваться фармганами Оппоненты могут приобретать уже ну, более интересные, так скажем Девайсы, Ну пидоги. Открылся грамотно Открылся правильно, понял, где находится соперник. И вот вроде бы ничего не предвещало беды, но хэдшот. Симба. Хитрого попытался обойти соперника, испугался, начал, начал жать. И хуже в этой ситуации ничего нельзя было сделать, кроме как начать сжать. Просто повезло, что оппонент шел с подобранным с погибшего Снупи Дога. МАК-10, потому что МАК-10 на дальней дистанции, а это можно безусловно назвать дальней дистанцией Ну, абсолютно нерабочий девайс, и Бизон, конечно, чуть-чуть круче Чем МАК-10, ну, опять же, вариативно от позиции, да Пытался сейчас Снупи Доги а, проживать в смоки, но Симба сделал минус потоксику и прожимать оказалось неком. Вы МП-9... Ну вот опять, флешка из серии Зачем я ее купил? Пойду выброшу ее просто так Ну, флешка, которая Даже окей, если ослепила двух игроков Атаки Игрок обороны этого даже не узнал Ну вот банально это было Даже невозможно никак узнать Ну, Снупи Доги Выходит на перестрелку с оппонентом, оставляет ему половину лайфбара и нет, не оставляет ему вообще ни единого хелспоинта. 10-9. Ну, пока во второй половине достаточно неплохой и не менее конкретный винстрик у команды Сипай, как и у их соперников был в первой половине, да. То есть, что в очередной раз подтверждает факт того, что атака здесь, ну, действительно на голову выше обороны, даже, даже хочу обратить внимание, при учете того, что оборона у вас будет подготовленные и вы будете Ну абсолютно э, на 100% Отдавать отчет всем своим действиям Токсик Забирает симбу И получается получает Не получает вообще ничего Черт возьми С бизоном наперевес Снупи Доги Расстреливает оппонентов и это 10-10 Догнали Черт возьми догнали Единственный раз на карте Шорт Даст э, Команда Суа Soa... О, Простите, команда Сипай Была впереди Это после взятия пистолетного раунда Только первый раунд Все время оставшиеся они играли позади соперников Ну Доги на этот раз уже с автоматом Калашникова А не с... Э... Гали... О, Галилом, господи, простите С... Господи, с Бизоном, вот Забыл, забыл, черт возьми, как называется Бизон Ну, поставленная бомба И опять же, у Токсика нет девайса Только Дефьюз Киты и хай, даже хаешка Даже хаешка залетела в спину От Снупи Доги и теперь уже Сипай Вырываются вперед, дамы и господа И винстрик теперь уже смотрится Куда серьезнее, 6 раундов 6 раундов винстрик И команда СОА Делали, вы попробуете Сделайте 7, как говорится Вот что интересно, осилят ли Ребята из команды Сипай Сделать э, винстрик в 6 матчпоинтов Ну тут уже, конечно, видимо, нет Снупи Доги отправили Отправляется отдыхать и следом за ним Отправляется Симба 11-11, винстрик прервали Увы и ах Ну интересно Интересно даже сам факт Того, что одна команда смогла сделать Винстрик 6 матчпоинтов и потом Один раунд проиграли и другая то же Самое сделала Неужели эти 6 раундов какие-то Заколдованные или это какая-то такая э, Своего рода Теория Counter-Strike, где 6 раундов как-то как не влияют на происходящее, а все остальное что уже какое-то влияние доказывается. Ну, конечно, грубейшая ошибка от Snoopy Doggy. Ну, ладно, окей, там погиб тиммейт, и все правильно было сделано, что нужно идти разменивать, но, конечно... Как-то, наверное, надо было не сразу, просто вышел из Тэшки, сел и зажал. Надо было, вышел из Тэшки, чуть-чуть подальше пробежал, сел и зажал. Вот мне кажется, этот вариант сработал бы чуть-чуть лучше. Ну, ладно, окей, как сделано, так сделано. Снова команда Соа вырывается вперед. Под флешку Вейка. ЮА Пытается занять позицию на парапете. Ну а Симба тем временем аккуратно проходил по мидлу. Забрал Токсика, но лишился своего тиммейта. Равная ситуация один в один Симба увидел оппонента, но важнее всего погода в доме, как говорится Поэтому он убегает в тешку, чтобы поставить бомбу Не совсем, честно сказать Хотя нет, почему? Логично, логично Нужно заставить игрока обороны попасть в неловкую ситуацию С которой придется, хочешь ты или не хочешь, идти на ретейк Дефьюзки, ты кстати говоря, имеются ну, молодец, Симба, зарезал Я поздравляю тебя с этим Но, конечно, проигранный раунд абсолютно ничем не компенсируется Даже этим самым минусом с ножа Когда просто можно было достать калаш И... Ну, блин, серьезно? Ты, типа, надеялся на маус один убить человека? Со вторым армором, типа? Серьезно? Ну, я понимаю, когда команда выигрывает И начинает э, прикалываться над оппонентами Бегать с ножиками и так далее но здесь до приколов-то далековато. Вы как бы проигрываете, поэтому все-таки я считаю, к игре надо подходить чуть-чуть серьезнее. Снупи Доги и Симба все-таки забирают оппонентов. И опять же хочу обратить внимание, благодаря в какой-то степени смокам. Ну, начнем с того, что одного игрока вообще через смоки прострелили, в принципе. да. Симба сделал минус через дым. А вот тиммейт его... То есть Снупи Доги Сделал минус э, именно благодаря смоку Потому что игроку обороны пришлось открыться В неудобную позицию Ну что, накладывается дым и Симба пытается поставить бомбу Собственно говоря, ему удается это сделать Минус от Снупи Доги и последним игроком остается Вейкап э, Вот это вейкап Попал в голову Снупи Доги Но если бы девайс был бы Покруче, чем МП-9 То сейчас СОА, конечно, выигрывали бы 14-й и это был бы очень важный, черт возьми, очень важный раунд Но 13-13, к несчастью денег на что-то посерьезнее, чем MP9 не было В этом кроется большая ошибка команды СОА Ни одного практически экономического раунда Каждый раунд бай на все, что есть Снупи Доги, кстати, забавно сейчас поступает Вместо того, чтобы помогать своему тиммейту, он просто идет ставить бомбу Ну, типа это атака и самое важное поставить бомбу, мы же все-таки террористы <смех> Но с этим, кстати, и не поспоришь Но тиммейта все-таки Было бы важнее выручить, как мне кажется Снупи Доги забирает Токсика за счет весьма Непредсказуемой позиции, почему? Потому что бомба стояла все-таки под э, э, Ну, под лестницу Давайте назовем это так Обычно все-таки я называл всегда это место слегка иначе, но это не формат для комментирования матча. Такое название здесь нельзя упоминать. Ну, просто имейте в виду, ладно. Вот, в общем, бомба стояла под место, где сейчас находится Снупи Доги, так скажем, да. А сам Снупи Доги стоял абсолютно в другой точке. И именно это наверняка и явилось ключевым фактором. Симба забирает вейкап, юа, бомба устанавливается, и игрок обороны, то есть токсик, с Диглом пытается сейчас ваншотнуть. Кого-нибудь попадает в симбу, оставляет 46 хп. Хорошее попадание, но не смертельное для игрока атаки. А это как раз таки важно. Важно все-таки не просто попадать, а убивать все-таки. Ну, времени, кстати, остается совсем мало. Дефьюзки-ты хоть и имеются, но практически... Не остается шанса на то, что что-то получится Так нормально, кстати, сейчас токсик прочекал Не чекнув тэшку, абсолютно вообще не чекнув ее Вот, а если там кто-то стоял сейчас? Просто получил бы по горбу 15-13, и на последний раунд денег по-прежнему у команды СОА нету. Почему последний? Потому что я думаю, что форсбай здесь не сработает. Хотя 2П90 в теории могут действительно запушить э, двух игроков с калашами. Это, конечно, ужасно, но это абсолютно возможно. И вот вам, пожалуйста, то, о чем я и сказал. Это 2П90. Просто выбежали, зажали, и все. И не надо особо ничего придумывать. 15-14, и это последний раунд основного времени, дорогие друзья. Не просто последний раунд основного времени, а как бы ключевой раунд этой встречи. Либо сейчас Сипай выигрывают 16-й, и выигрывают вместе с этим 16-м всю встречу. Либо Shadow of... Энкестерс э, выходят Куда? Правильно, в овертаймы И только посредством овертаймов Смогут выиграть, но правда Симба сейчас сделал неприятное Дело с вейкап ЮА Убил его и Токсик И Токсик совсем Не по таймингам оказывается Рядом с Тэшкой, увы и ах Но этот матч Завершается победой Коллектива Сипай И команда СОА покидают Турнир ну, получают випчики, випчики это тоже как бы хорошо, не лишнее. Ну, а мы отправляемся смотреть следующий четвертьфинал, дорогие друзья.